Не запоминай отдельно Играть на гитару. Запомни, как по-английски играть на гитаре. To play guitar. Привет, катаны! Меня зовут Дмитрий Моря, и у нас сегодня понедельник. Хорошая новость! Английские предлоги переводятся на русский. Плохая новость. Используются они вопреки тому, как они переводятся. Вот, например, по-русски. Сказать на английском. На он... Но по-английски мы говорим say in English. Сказать в английский. Или наоборот, по-русски стучать в дверь. В это in, но по-английски это звучит knock on the door. Стучать по двери. И это еще не самое страшное. Часто бывает, что в русском предложении предлог есть, например, играть на гитаре. А в английском нет play guitar, играть гитару и наоборот, по-русски мы говорим слушать музыку а по-английски мы говорим listen to, the music. Make nothing, listen to the music или вот мое самое любимое to look, смотреть или выглядеть, for, для to look for, выглядеть для или to check, проверить In, внутрь, to check in, провериться внутри, а после того, как проверился внутри, как известно, надо еще и провериться снаружи, to check out. Что со всем этим делать? Первое, не переводи предлоги вот прям с этого момента никогда не переводи их с русского на английский и обратно вообще никак не переводи потому что в девяти случаях из 10 ты просто не угадаешь причем может быть так что ты не просто не угадаешь а еще при этом и облажаешься вот например читала где-то в интернете отличную историю которую я сейчас конечно же перевру безбожно как один чувак играл в компьютерную игру где надо было летать куда-то на вертолете и он никак не мог пройти один из этапов игры потому что в тот момент на экране появились надпись speed down он ее естественно переводил как быстро вниз вертолет ожидаемо разбивался боль обида огорчения какого же черта от меня надо этой игре Я думаю, некоторые уже догадались, что speed down на самом деле означает снизь скорость Второе. Запоминай все выражение целиком Мы же не учим слова просто ради того, чтобы выучить слова И не учим предлоги, чтобы знать как можно больше предлогов Мы учимся что-то сказать В английском языке есть такое хорошо знакомое многим и очень подлое явление, как фразовые глаголы Это когда есть глагол, который как-то переводится Есть предлог, который как-то переводится но когда мы их соединяем вместе, в итоге получается понятие, которое вообще никакого отношения часто не имеет к тому, как переводились эти слова по отдельности. Uh, apple, run – бежать. Out – is. To run out – заканчиваться. Take – брать. Off – от. Take off – взлетать. Figure – думать. Out – is figure out, понимать. Одно из моих любимых. Get – получать, along – вдоль, get along – получать вдоль, нет, ладить. Третий пункт. Не переводи, запоминай все выражение целиком. Да, опять. Потому что, как я уже сказал в начале видео, в английском и в русском языке одна и та же фраза может соединяться разными предлогами. Или даже в английской фразе предлог есть, в русской нет, и наоборот. Поэтому не запоминай по отдельности отдельные слова, прости за тавтологию. Посмотреть на... Это. Запомни выражение. Посмотри или смотри. Look at this. Не запоминай отдельно. Зависеть от погоды. Посмотрим по погоде. Не запоминай отдельно. Играть на гитаре. Запомни как по-английски играть на гитаре. To play guitar. Пункт четвертый, последний, самый простой. Пойми логику. В том, как употребляются некоторые английские предлоги, все-таки есть своя логика. Да, странная, да, иногда неочевидная, да, вообще не похожая на русский язык, но логика там есть. Если ты перестанешь переводить предлоги и попытаешься понять эту логику, тебе, например, станет гораздо проще использовать три предлога, в которых все всегда ложают. At, on и in. Давай объясню. Представь себе мишень. Эти три предлога могут быть предлогами времени отвечают на вопрос когда. В 5 вечера. На следующий день, в декабре. В центре мишени точка Куда труднее всего попасть Требуется абсолютная точность Точное время 5 вечера В 6 утра 5.30 Когда мы говорим про точное время Нам нужен предлог at At 5 o'clock At 6 5 .30. Кстати, напомню, что в английском языке не бывает 17 in the evening и half past 21 hours. День делится на две половины. Первая половина, в которой желательно просыпаться в хорошем настроении и пить кофе – a.m. Вторая половина, в которой желательно не жрать после 6 и ложиться спать до наступления первой половины – p.m. Соответственно, 7 a.m. – 8.30 p.m. Следующая зона мишени, в которую проще попасть, потому что она тупо больше. Это уже не точное время на часах, а более длинный промежуток времени, включающий обе половины дня. Весь день целиком. Когда мы говорим про день, 8 марта, на мой день рождения. И, кстати, в понедельник мы используем предлог on. On March 8. On my birthday. В третью зону мишени попасть проще всего, потому что она самая большая и вообще непонятно где заканчивается Это периоды времени, которые больше дня В июле, в 2017, летом, в будущем Здесь нужен предлог in In July, in 2017, in summer, in the future Если тебе нужно сказать, я сделаю это тогда-то, когда? Время, вспоминай мишень эти же три предлога могут быть предлогами места и отвечают на вопрос где. -то. Тут пойдем от противного, как в случае с артиклями. Кстати, если не смотрели видео с артиклями, посмотрите, оно вроде как полезное. Если ты хочешь сказать, что что-то находится буквально на поверхности, тебе нужен предлог on. On the floor, on the wall, knocking on the heaven's door. И наоборот, если ты скажешь, например, что ты ждешь кого-то on the bus stop, то тебя могут спросить, какого черта ты залез на крышу. Если ты хочешь сказать, что ты буквально внутри То есть находишься в пределах Внутри какого-то ограниченного пространства Тебе нужен предлог in In the box In my apartment In Russia In the forest И наоборот Если ты скажешь кому-то, что ты проверил баланс In the банкомат ATM То тебя, возможно, спросят Какого черта и как тебе удалось забраться внутрь In Corpus Christi, Texas A bank contractor accidentally locked himself inside of an ATM And kept slipping notes to customers For help. Поэтому, если ты не имеешь в виду буквально на поверхности и буквально внутри, то по сути тебе остается предлог at. Жду тебя на остановке, но не на крыше. Waiting for you at the bus stop. Проверил баланс, не залезая в банкомат. Checked my баланс at Я на работе, но не верхом на работе и не в коробке под названием работа. I'm at work. Еще одна важная штука, если, по твоему мнению, кто-то куда-то идет или должен идти, вне зависимости от того, в или на, то в английском языке тебе нужен предлог to, если он идет туда, и from, если он туда уже сходил, а теперь ему надо обратно. Такие дела, друзья, никогда не переводите предлоги, не заучивайте отдельные слова, особенно списком, а пытайтесь запомнить, как что-то сказать целиком, и пытайтесь запомнить логику употребления некоторых предлогов, тогда, возможно, вам станет полегче. Да-да-да, ясное дело, что тема предлогов гораздо больше, я про кучу всего не рассказал, и даже в логике есть исключения, которые вообще непонятно почему так. Но мы же с вами не пишем «Войну и мир за один присест», и поэтому я надеюсь, что это видео все-таки было вам полезно и сделало вашу жизнь чуть попроще. С вами был Дмитрий Мори. если тебе это видео все-таки было полезное и помогло тебе в чем-то разобраться, поставь лайк, я правда старался. И подписывайся на канал, чтобы не пропустить другие такие же полезные видео, а может быть и лучшие и полезнее. Кстати, какой самый дурацкий фразовый глагол ты когда-нибудь встречал? Настолько дурацкий, что просто «Почему?» Пиши в комментариях, и скоро увидимся. Пока.